Так, значит, убежал от этих вот чудиков. Вот ты познакомился с Эндрю Райном, Так, ну что же, значит, идем к зоне чрезвычайного доступа. Проверить карту М. Об активном здание. Так, ссылка, значит, туда. О, -о, о что то большое уже здесь. Так, здесь какие-то перескоки. Окей, ладно, за... Ночь. Так, тут вот у нас торговый автомат. А, недостаточно денег, сколько у нас? У нас 59 долларов. Но, увы, не хватает. Так, патроны вроде бы револьвер нормально у нас. Ну, 5. 6.11 будет. Ну, думаю, сойдет. Так. А, что такое у нас? Узлов на будут нападать на ваших врагов. Окей. А помощь. Спрятанная ящика открывает, открывается и меняется местами с помощью левой кнопки мыши. А, ну, попробовать. Ага. А, теперь понятно. Мм. Оттуда, значит, туда. А, можно менять. Это какой-то сапер получается. А, нужно еще и на время. Окей. Все. Отлично, взаума удача. Вот, достижится да двое даже. Так, роботы будут нападать на нас. Опа-на, у нас новый дружочек. Так. Что-то нужно отключить, значит. А, нет, в принципе, не будем, наверное, отключать. А, пойдем, пойдем, пойдем сюда, сюда, сюда, сюда. Вот. Ой, ну пусть там махается. Я здесь пока побегаю, похожу. Так. Ой. Mm. Один доллар. Так, если что. Здесь у нас есть патроны. И, точнее не патрон а инъекция медицинский павильон ой давненько здесь лежит одна значит надо сюда дать Аварийный выход что там вообще написано непонятно так он там у нас один дохленький значит О, о, ты куда? Наконец-то умер. Так, я забыл опять где-то. Так, управление. Настройки управления, окей. Раскладка. Снаряжение. А, Стрежение, огонь, плазмит, F1, разная, паптичка, F, точно. Спаси сестричку L, опустоши сестричку. Или там, но... Так, патрончики, патрончики. Или там, но... Так. Патрончики, Здесь у нас... А, что там было только что? Так. Закрыто. Ой. Все еще закрыты. Да и есть, у него душа, я очень сомневаюсь. Так, так, так, так, так. Ой, здесь ничего не будет. Так, это у нас просто валяется, да? О, автомат Томпсона. А, ну, блин, со всех сторон еще такой. Вот. По одному, по одному. Ой, я его совершенно заключил. Не хватало еще. Потом у нас истекает кровью. Так, пойдем сюда. А. Так, все. Сколько вас уже может там быть, а? Все. Угомонились. Сюда все еще нельзя зайти, да? Access denied. Доступ запрещен. Что-то звуки. Так, 30... Наверное, лучше экономить, пока пистолет утонутся на патронах. Окей. Так. Так, идем, идем, идем, наверное, значит. Так. Сумочка дамская. Секрет вроде бы нет. Окей, okay, будем идти дальше. Ух ты, ху, -ху. что там совсем уже что ли? Ой, ты что такое долго. Да я бы сам понял. А, стоп-то стоп, тут. Стоп. Зачем Можно было взломать. Так, начать взлом. Что такое избегать любой ценой значит? А куда надо? А, Что-то наверх надо. Так. Ой. Ага. <Front room> <mémo> так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, еще? Не так, так, так, так, потом, так, Вот так, потом, потом, потом. так, так, так, так, так, так, не так, потом так, так, Ага. Ой. Так, надо быстрее. Надо быстрее. Прямой. И здесь вот так. Все. Отлично. Так, теперь это наша турель. О, надо было подождать пока. Ладно. 7 долларов. Ну, отлично. Так, так, так, так, так, так, так, так. так здесь улутаем от так снова та же самая схема окей Все вот так вот так вот так, вот так вот так все. Отлично. Быстренько это взломал. Так. Шш, контейнерс, ничего. Патроны. Бегает там чучело, значит. Кручело, мутант стрелок, блин. А? Так, там что-то горело. Под ней револьвер. Вот. Так, так, так, так, так, еще этого тоже. Здесь у нас закрыто. Бинты. Так, все минус. <смех> Ладно, знамаем его высоко. Так, так, так, так, так, значит и сюда. Здесь потом можно завернуть наверх. И здесь уже завернуть, вот так. так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, все, все отлично, а, теперь 10 долларов, ну <laughs> ладно, опоздал я, так, это значит выход, здесь еще есть нижний этаж, потом еще нужно все, все прям зачистить, и закрыто, значит, о, здесь еще одна комната, пора попадать же боеприпасов, тоже ломаем что? А -а -а. Ого, со всех прям сторон так ограничивает ага -а -а, прям так еще показывает куда А только чтобы был этот. Все. Фух, я уже думал, не успею. Ладно, автомат, да. Для... Револьверные патроны 6 штук 19 долларов. Ладно, взять уж тогда так. М -м, такой часку дальше босс будет. Вандализм. Торговый автомат. Так, так, так, так, так, так, то так, тикает тикает так, так, так, здесь. Еще одну прямую. Отлично. Все. Все, пошло. Доступно больше по сниженной Ладно, так, так, снижению стены. Ладно, еще раз. Будет так, так, так, так, так, так, так, так, идем идем идем. Так, сколько здесь. Э? Так, что у нас здесь на нижнем этаже? -а, а, это псих что ли был здесь? А, ладно, я уже взломал торговый автомат, поэтому можно это уже не взломать. для бесплатного взлома М -м -м, думаю пока что это не горит поэтому так контейнер патроны контейнер виски и кофе все пока вроде бы шкаф здесь ничего нет так мусорный бак тоже ничего нет ладно все можно убегать дальше здесь будет а. Штайман, я знаю, что это? замерзшая вот труба. трубы, они и тогда в Так вот, я прекрасно понимаю, что вы себе на уме, и мне плевать. утонете вы тогда или будете ловить рыбу. Но как только восторг потечет, это будет уже не остановить. Ух, вот, уху-ху-ху. Так, ящик с гранатами. А почему он пуст? Мутант нитро. Это было... Да, да, это жестко. И не пугай ты, блин. Нам, конечно, в какую сторону, нам в обратную сторону, но, думаю, ничего страшного. Да, очередной непризнан гений. Ладно, значит, что нельзя. Сколько он тут сюда Ой, ой, ой. Так, автозлом. Выкуп 10 долларов. Что за выкуп? А -а -а. Теперь он за нас. Особый боеприпас. Смените боеприпасов на среднюю кнопку мыши или Б. Выберите нужный припас для каждого противника. Ладно.